Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain. Сегодня хочу показать еще один очень классный проект. В принципе, думаю, всем понравится. Плюс в том, что сразу обрадую, мы уже работали с теми ребятами. Та же самая команда открывает еще новую платформу. В принципе, с очень хорошими амбициями, хорошими планами. Сейчас расскажу более подробнее, что она себя представляет. Может быть, кто помнит проект PayCore. Довольно-таки успешный и сейчас э, на данное время. Сам в нем был, получая заработать. Также моим знаком получая с него заработать. То есть до сих пор функционирует. Ссылки будут опять же на прежнюю продукцию. Все посмотрите. Может быть кого-то заинтересует, так как они уже э, хорошо себя показали. Остаются на, до сих пор на рынке, то есть не теряя свои цены. Соответственно, делаем вывод отсюда, что данная монета, которая у нас сейчас есть, платформа, если быть точнее, сто процентов взлетит. Я уверен в этих ребятах. И что, пожалуй, давайте посмотрим, что это вообще у нас будет. То есть будет маркетинговая платформа, да, то есть SM называется SMM Coin. Да. SMM – это уже есть продвижение, это есть маркетинг, в принципе. И продвижение у нас будет происходить непосредственно в социальных сетях. И как мы видим, будут размывать грани между стартапом и широкой публикой. То есть делается акцент на то, что здесь уже будет работа, проводится само продвижение на широкой аудитории. Соцсети это сейчас, наверное, самое большое средство не только массовой информации, но вообще любой информации, в принципе, новостей и так далее, что не возьми. И сейчас потихоньку весь маркетинг, вся реклама, я думаю. Большая часть именно непосредственно идет на соцсети, на любые. Чем будет в принципе являться эта платформа. То есть, и все это будет естественно построено на блокчейне, потому что сейчас все уходят в это направление. Уже ушли многие, да, но просто кто-то развивает больше, кто-то меньше. Здесь опять же они показывают, делают акцент на то, что это все будет на блокчейне. Хотят сделать крипту да, ближе для каждого, непосредственно ей пользоваться. Они сразу показывают, какие будут обменники, цирек, фильтр, табрач, то есть э, все топовые, в принципе, биржи, где можно будет без труда потом поменять монеты, продать э, и так далее. Они сами листятся, опять же, никакого ICO. Это всегда большой плюс, я всегда акцентирую на это внимание. Если проект сам все оплачивает, он оплачивает все биржи, они готовы отдавать свои деньги, значит, здесь точно будет толк, а не то, что собирают полгода кэша, потом не дождешься даже ответа ни от одного от администратора абсолютно. Здесь в дискорде напиши любому, через пять минут сразу же получишь ответ, любой вопрос тебе ответят. Очень организованная толковая команда. и Не знаю уже второй раз хочу зайти на проект и опять же вложиться в эту платформу. Я думаю, здесь профит будет процентов Ну и здесь у них идет описание. Мы, грубо говоря, просто прочитаем сайт, а что это такое. да Все ссылочки будут, вы опять же сами посмотрите, кого что именно интересует. Они показывают, что будут продвигать, вот у нас идет три основных здесь критерия, три пункта, что они будут продвигать бизнес в интернете, будут применять свои технологии. Естественно, у них есть свои ведущие эксперты, ребята, которые занимаются непосредственно продвижением. Они знают, что как делать, они будут искать, то есть вы, к примеру, с, с любым абсолютно своим проектом заходите к ним, хотите сделать продвижение. Они автоматически будут искать уже ключевые слова то есть, да, для подбора. Если человек что-то ищет, именно тематика вашего проекта, он будет именно приходить к вам, потому что он не знает, как подобрать, какое ключевое слово, где его вставить и так далее. То есть, вот, это описывается, что у нас есть репутация вокруг ключевых фраз, которые используют ваши клиенты, то есть, которые уже настроены, нацелены то есть, именно на вас, которые ищут вас, они просто помогут им прийти непосредственно именно в ваш проект, и уже сделку, то сделку. Они проводят аналитику, все анализируем. То есть для вас непосредственно кто пользуется, именно будет услугами платформы. Я не говорю сейчас о входе именно в проект, то есть купить мастер-ноду, либо пост-майнингом заняться, да, купить монет. Я говорю именно, кто будет пользоваться непосредственно самой платформой. То есть это будет большой бонус. То есть я сейчас, грубо говоря, делаю рекламу, больше даже акцент на. Саму платформу. Может быть кому-то это будет интересно. Опять же, сейчас мало хороших платформ, которые могут дать какой-то профит и вообще привести вам клиента. Все только хотят получить какой-то залог, еще что-то, деньги, но с этого выхлопа почти никого нету. Они создают вот опять же контент, который усиливает цели, вообще в принципе продвижения И списки клиентов. Я так понял, что это все будет отображаться. Они будут давать какой-то отчет в принципе. И каждым клиентом будет заниматься индивидуально. Но это я уже слишком углубился именно в саму платформу. В двух словах, если проще, то платформа реально классная. Это что-то опять же новое. Я в принципе всегда стараюсь искать какие-то проекты, которые отличаются от других. Не что-то типичное, чего уже просто, я не знаю, на рынке миллион конкуренций, что ты просто не знаешь куда зайти, чем заняться и вообще стоит ли входить в проект, какие-то деньги вкладывать. Каждый раз ломаешь себе голову, не знаешь, не соскамится ли проект или еще что-то. Здесь точно нет, потому что, опять же, здесь уже проверено все и думаю, в плане этого можно смело заходить, тут только уже ваше решение, что, что именно покупать. Здесь, в принципе, цен довольно-таки разумные, нормальные для такого проекта и с тем, что какой у нас будет процент вот тот же мастер-ноды и как она быстро окупается. Окупается она довольно-таки быстро, я сейчас все это покажу. Они опять же говорят то, что будут использовать самые, самые популярные социальные сети. Э, будет публикация самых уже сам, иноподготовленных объявлений. Э, создание сообществ для объявления, то есть обратной связи потенциальных клиентов. То есть каждый клиент будет проходить через, наверное, группа будет создана, например, с вашим проектом, который вы хотите прорекламировать. Естественно, будете видеть каждого человека, который переходит. Может быть, условно там по баннеру какой-нибудь или по ссылке и так далее. То есть, ну, в принципе, интересно. Плюс с этого, что мы уже видим трафик, и плюс они дают вам гарантию, что они увеличат этот трафик компании, которую вы будете представлять на данной платформе. Ну, в принципе, интересно популяризация новых проектов, технологий задачи, которые они хотят решать вместе. То есть главный продукт является платформа, опять же, везде, здесь идет только реклама платформы. Они хотят показать свой опыт и показать свою ценность, то есть на блокчейне все это построить и, соответственно, помочь вам с рекламой, да, чтобы привлечь инвесторов, просто клиентов именно к вам. Так, что мы посмотрим. Тут даже, кстати, идет разговор о том, что будет свой мерч на компании. да, То есть, в принципе, прикольный. Линия одежды с принтами и стилистикой криптовалюты. Это очень интересно. Я тоже такое встречал, но круто. Они будут заниматься, как мы видим, стратегией поиска, платформа предоставляет большое количество услуг для развития бизнеса. Выбор стратегии не является проблемой. То есть они могут подсказать, если вам что-то непонятно, либо исправить вас, немножко скорректировать в ваших действиях, в ваших планах. То есть обслуживание клиентов 24 на 7, менеджеры помогают, то есть всегда ответят в любое время на любой вопрос абсолютно. Они анализируют рынок. то есть пакет услуг, то есть да, разработанная командой, у них уже есть свой шаблон, как они будут работать, они уже видят, как это все будет выглядеть. Ну, в принципе, классно. Сразу показывают, что они вам дадут и что сто будет с этого, что будет с этой платформы, То есть, если вы закажете рекламу, то это в да, простыми словами, сто я так понимаю, что очень хороший анализ рыно, рынка и вообще аналитики очень хорошие, то есть они знают как, что, где продать и где лучше вставить рекламу индивидуально именно под ваш проект, который вы заходите, на который вы заходите заказать рекламу. То есть маркетинговое решение новое, я в маркетинге очень на самом деле слаб, то есть эти свежие идеи продвижения криптовалюты на новый уровень, то есть свою крипту можете непосредственно через этот проект и рекламировать, почему бы и нет. Я думаю, сейчас на биткоин-талке все ищет что-то похожее, потому что где еще есть только не на форуме сделать рекламу. Здесь будет на одной платформе все собрано. Куда, что, как зайти, где, где купить, почем, то есть все уже будет. Ну, я думаю, это интересно на самом деле. М то есть мы видим по итогу продвижения успешный запуск компании формирование концепции, утверждение бизнес-модели. То есть сейчас на первом этапе, я так понимаю, находится. Сейчас у нас выделен. Можно посмотреть дальнейшие этапы, что у нас будет то есть это дорожная карта, грубо говоря, создание плана, формирование плана развития проекта, разработка дизайна сайта и проекта, подготовка, подготовка блокчейн-кода. Ну, дальше сами посмотрите, не думаю, что сейчас стоит не каждый пункт и смотреть, как это все будет выглядеть. Посмотрите, ссылочки опять же будут. Видим спецификацию монеты, название SMM coin, тикет SMM, будет у нас постмайнинг, мастернода будет. Алгоритм у нас Quark, мастернода будет стоить 1000 монет, 1000 монет эквивалент у нас будет 0,6 биткоина, это около 2,5 тысяч долларов. И я думаю, что цена для такого проекта в принципе нормальная, потому что, я извиняюсь, но перед этим мы рекламировали некоторые проекты, которые, ну если реально смотреть, они были похуже, они не такое огромное доверие внушали, хотя они в принципе нормальные все, они работают, то есть зашел с этого, однозначно что-то получает, неважно брали ноду или просто монеты, все окей, но здесь прям, я не знаю, для такого проекта, я думал, цена будет вообще выше, вполне нормально, даже если вдвоем взять ноду по 0.3, это, не знаю, мне кажется, будет нормально, тем более здесь э, за мастер-ноду именно распределение 75% – это вполне нормально, также можно постакать монет, Сами видите, время блока 60 секунд и 25% награды отсюда. В принципе, интересно. И мы видим у нас, как блоки будут распределяться по наградам. То есть э, здесь уже будет сразу примайн в начале. Я так понял их И тут уже мы смотрим миграция по пост. То есть изначально, я так понял, будет майнинг. Ну, майнинг, я так понял, со старта уже не будет никакого. То есть у нас сразу все в пост майнинг уходит. И мы смотрим, какие у нас будут награды. Ну, в принципе, с ноды просто будет нормально сыпать монет. А с тем же, если даже посмотреть будущее, если платформа, она будет расти, будет приходить новые проекты, она будет, в принципе, функционировать. Соответственно, владельцы мастернод получат еще больше дивидендов. И непосредственно цена монеты будет расти. Чем больше проектов, тем больше цена на монету. А кто вначале, вот сейчас... Лучше всего брать эту ноду. Кто ее возьмет, купит ее, я думаю, очень быстро. Мы сейчас посмотрим на мастер нода ранг. Посмотрим у нас какой рой. Нод на самом деле с каждым днем прибавляются. Даже с такой ценой. В принципе, и не маленькая, и не большая, но все же с каждым днем там, плюс 3, плюс 5 нод залетает. Это очень хороший показатель сейчас, очень. Мы видим у нас кошельки будут да, под Windows, под Linux, под Mac. То есть ссылочки сразу будут все у нас. GitHub, Bitcoin Talk, Discord, социальные сети. Все будет представлено так же, как у меня в ссылках. Также можете посмотреть все на сайте. Ну, в принципе, как обычно. М -м вся информация интересующая будет в описании. И смотрим здесь на сайте, что у нас по проекту. И у нас мастернода сейчас ну, даже немножко дешевле. Грубо говоря, 2-400 долларов. Это 0,6 биткоина. Цена очень даже хорошая. В этот проект сто процентов так как в PayCore я входил. Здесь я поучаствую однозначно. Покажу в будущем результаты, что у нас с этого получилось. Сколько мы этого смогли заработать? С прошлого проекта, наверное, за месяц у меня получилось. у Меня не было ноды, у меня были монеты в районе 400 долларов. Я абсолютно ничего не делал. Просто месяц, дней сорок прошло, у меня около 400 500 долларов получается, я же не помню, я с многих проектов выводил, но там однозначно да, посмотрим, кто будет дальше, у меня там еще что-то осталось а, так, что у нас, мы видим сейчас растет все вверх, цена выше и она будет еще расти, то есть, ребят, здесь каждый час дорог и вот прям сейчас даже взять ноду рой 1600 то есть вообще отлично то есть, меньше чем за месяц, за три недели все окупается с тем, как растет цена, 42. Я буквально вчера смотрел, было 37 нот или 35. Плюс 7 мастер-нот примерно за сутки. Это просто шикарный показатель. Так что смотрите, интересуйтесь. Ссылочку оставлю обязательно в Discord. Все, кто, ребят, кто посмотрел, кто хочет зайти, заходите, пожалуйста, в группу в Discord. Отписывайтесь, отписывайтесь, что вы именно от меня... То есть любые вопросы давайте сразу администрации, не обязательно даже мне. Мне можете писать также на почту, можете писать в дискорде, можете писать в комментариях здесь. То есть я везде сразу отвечу. Любые вопросы абсолютно. Ну, абсолютно адекватная администрация. Ответят все, на что хотите. Присылать сейчас никаких скидок, к сожалению, нету, но лично я советую брать мастерноду ноду потому что цена сейчас ну очень, очень такая вкусная, можно сказать. Ее можно будет неплохо заработать. Почему бы и нет? До лета в двойне точно окупятся можно очень хорошо заработать мало очень мало годных реально проектов которые себя показали или показали уже два раза даже да то есть у них получился первый проект очень хорошо и они открывают второй соответственно люди будут сюда идти поэтому я говорю такой большой прирост мастер нос за такое короткое время все заходите в дискорд группу смотрите все новости пишите админам пишите в группы в русском разделе то есть ссылочки опять же повторюсь оставляю в описании давайте всем профита, всем удачи всем пока